Мы сегодня говорили о росте капитала и формировании большой достаточно кубышки, да, скажем, да для получения пассивного дохода. И когда уже есть капитал, тогда необходимо еще задуматься о его наследовании. Если особенно мы исходили из того, что капитал надолго, мы с вами там планируем по 4% откусывать каждый год, да, а не по 10-12, есть шанс, что он будет долго и может перейти по наследованию, и мы еще не знаем сами, а сколько нам-то жить, да? Поэтому я всем рекомендую составлять так называемое письмо об активах. Наглядный примерчик какой-то, то есть что за актив, то есть где деньги. Какой-то депозит, доля в каком-то бизнесе, в какой-то страховке и так далее. Какая там сумма, какой сайт, где это искать. Да? Это для того, чтобы ваши родные близкие, не дай Бог, что-то случается, вообще представляли, где деньги лежат. Я всегда привожу пример, как там швейцарские банки и так далее разыскивают, но ну, они не разыскивают, нету, за деньгами не обращались, еще за складами, которые сделаны до Второй мировой войны, то есть десятилетиями невостребованные деньги. Часто так и бизнесменов зарабатывают, складывает, чтобы на всякий там лишнего жена не знала, а дети еще маленькие. А потом может оказаться, что и сказать-то могут не успеть. Поэтому что-то подобное для себя подумайте, если это актуально, то с какого-то времени заведите такое письмо и периодически там, не знаю, Обновляете его раз в полгода, раз в год.